Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такой необычный узор с вытянутыми петельками, причем я вам покажу как сделать узор обычно, скажем так, вытянутые петли над вытянутыми петельками. Вот так он выглядит вблизи либо же в шахматном порядке. На образце в шахматном порядке номер один у нас предоставлено всего лишь два раппорта узора в высоту, плюс я связала 4 ряда платочной вязки. Это ряды для симметрии узора. Вот у нас вот таким вот образом выглядит в шахматном порядке узорчик. Достаточно интересный узор, подойдет такой узорчик для вязания, скажем так, двусторонних каких-то изделий это возможно шарфы палантины вот или же это возможно какие-то летние топы там где вам скажем они помешают вот эти дырочки то есть которые получаются от вытянутых петелек на мой взгляд красиво выглядит именно в шахматном порядке этот узорчик можно опять же таки сделать вот такой узор но здесь я сделала два раппорта всего Ширину и высоту 4 рапорта. То есть, как вы видите, по высоте они занимают одинаковое но здесь всего два рапорта в высоту, здесь 4 рапорта. И также я набрала пол рапорта для симметрии узора. Вот так у нас выглядят просто два рапорта в ширину. вот Итак, кому интересно и понравилось, не забудьте лайкнуть. И давайте свяжем с вами вместе. Раппорт узора в ширину составляет 10 петель, поэтому нам нужно для небольшого образца набрать число петель кратное 10. Плюс пол рапорта это петли симметрии, то есть плюс 5 и плюс 2 кромочные петли. Я набрала всего 27 петель. И теперь вытаскиваем одну свободную спицу и начинаем вязать первый ряд. Первый ряд у нас вяжется просто все петельки лицевые. Первую кромочную я снимаю не провязанной, затем все петли до конца ряда вяжу лицевыми, последнюю кромочную петлю я свяжу изнаночной. Второй, третий и четвертый ряд вяжется аналогичным образом то есть нам нужно связать 4 ряда просто платочной вязкой поворачиваем на второй ряд первую кромочную снимаем и дальше все петельки до последней петли кромочная лицевые кромочная последняя петля я буду вязать изнаночную в пятом ряду мы начинаем формировать узор для этого кромочную петлю первую снимаем далее вяжем 5 лицевых 1 2 3 4 и 5 далее на следующих пяти петельках мы будем э, вязать с накидами то есть каким образом смотрите мы ныряем как привычно вяжем лицевую петлю заводим спицу в петлю далее делаем правым пальчиком вот таким вот образом два накида и вытаскиваем петельку как бы связали лицевую с двумя накидами далее снова вводим спицу в следующую петлю Накидываем уже 3 накида. 1, 2, 3. И вытаскиваем спицу. Подтягиваем петельки. Далее в следующую третью петельку заводим спицу и накидываем уже 4 накида. 3, 4. И вытаскиваем. Далее в следующую петельку ныряем и накидываем в обратном порядке. 3 накида. Начинаем уменьшать. И последнюю пятую петлю Вводим спицу и накидываем 2 накида. То есть что получается, как мы связали? Мы связали, сделав первую петлю из 5 2 накида, во вторую петлю 3, в третью петлю 4 накида и пошли на уменьшение 3 накида в четвертую петлю и в пятую петлю 2 накида. Далее повторяем 5 лицевых 1, 2, 3, 4, 5. Снова заводим. Первую петельку из следующих 5 спицу и делаем 2 накида. Вытаскиваем петельку, подтягиваем. В следующую вторую петельку ныряем спицей и делаем 3 накида. И вытаскиваем спицу, подтягиваем петельки. В следующую третью петлю ныряем и делаем 4 накида и вытаскиваем петлю с накидами. Далее в обратном порядке. В четвертую петельку делаем 3 накида. И вытаскиваем петлю, подтягиваем. И в пятую петельку делаем 2 накида. И вытаскиваем. До конца ряда у нас остается 5 лицевых петель пол рапорта симметрии. Так и довязываем 5 лицевых. И кромочная петля изнаночная. Далее поворачиваем на 6 ряд и вяжем так. Кромочную снимаем и все у нас будут петельки лицевые. Первые 5 петель симметрии. Мы вяжем 5 лицевых привычным образом. А далее у нас пошли петли с накидами. Находим вот эту рабочую стеночку петли. Вот она у нас она здесь. Вот она у нас здесь и так далее. И вот за нее вяжем лицевую петлю. И вытягиваем петельку. Спустили накиды и у нас получилась вытянутая петля. Затем снова за рабочую стеночку вытаскиваем снова лицевую петлю. И спускаем накиды полностью со спицы. Снова получилась вытянутая петля, но уже с тремя накидами, то есть она чуть-чуть шире. Далее снова за рабочую петельку делаем лицевую, спускаем все четыре накида, вытягиваем петлю. Далее в обратном порядке 3 накида спускаем, провязав лицевую. И 2 накида спускаем, провязав лицевую. И у нас получились все петельки, посмотрите, вытянутые. Мы связали один раппорт узора, теперь повторяем 5 лицевых. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Первая часть раппорта. Далее за рабочую стеночку спускаем сначала лицевой с двумя накидами петелькой. вот здесь. Далее за рабочую стеночку вяжем лицевую, спускаем петельку с тремя накидами. Она у нас уже повыше. Далее с четырьмя накидами вытягиваем. И в уменьшительном порядке с тремя накидами вытягиваем. И с двумя. Далее довязываем 5 лицевых петель обычным способом и кромочная петля изнаночная. Мы с вами связали первый раппорт узора в высоту. Если вы будете вязать образец номер один в шахматном порядке, то это вы связали пол раппорта. Далее повторяем сначала кромочную снимаем и вяжем все петельки лицевые. Это первый ряд. Далее разворачиваете, вяжите все петельки лицевые второй, третий и четвертый ряд. И лишь в пятом ряду то есть в 10 ряду уже получается по счету от начала вязания образца мы будем снова формировать вытянутые петельки, вязать лицевые петли с накидами. Связали 4 ряда платочной вязкой. Можете для красивого эффекта подтянуть вот эти петельки, для того, чтобы они стали на свои места. И далее начинаем формировать а, уже получается ряд с вытянутыми вот такими красивыми петлями с накидом для тех кто вяжет в шахматном порядке то начинаете вязать уже э, этап второй части раппорта то есть с вытянутыми обвитыми петельками э, для тех кто вяжет у, вытянутые петельки узор над узором как это буду делать я то для начала снимаем кромочную и вяжем 5 лицевых 1 2 3 4 5 то есть повторяем рапорт наш сначала. Далее вяжем лицевая с двумя накидами. Лицевая с тремя накидами. Лицевая с четырьмя накидами. Подтягиваем лицевая с тремя накидами и лицевая с двумя накидами. Связали 5 петелек. Далее повторяем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И снова лицевая с двумя накидами, лицевая с тремя накидами, лицевая с четырьмя накидами, лицевая с тремя накидами и лицевая с двумя накидами. Далее довязываем до конца ряда 5 петель полурапорта нашей симметрии, просто 5 лицевых. И кромочная петля, изнаночная. И далее повторяем наш шестой вот этот ряд. Разворачиваем на изнаночную сторону, кромочную снимаем и вяжем все петельки лицевые. 5 лицевых петель симметрии для начала. Далее за рабочие стеночки вяжем лицевая петля с двумя накидами, спускаем накиды. Лицевая с тремя накидами спускаем накиды, лицевая с четырьмя накидами спускаем все накиды. И далее лицевая с тремя накидами в уменьшительном порядке и лицевая с двумя накидами. Вытянули наши петельки, спустили накиды. И далее повторяем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И снова лицевая с двумя накидами спустили, лицевая с тремя накидами спустили, лицевая. Четырьмя накидами спустили, лицевая с тремя накидами спустили и лицевая с двумя накидами спустили. 5 петель довязываем до конца ряда, также лицевыми и кромочная петля изнаночная. Все, мы с вами связали два раппорта узора и дальше продолжаем вязать снова 4 ряда платочной вязкой, то есть просто лицевыми петлями с лицевой с изнаночной стороны. Если бы вы вязали в шахматном порядке, то у вас получается вытянуть Т петли в начале ряда, в середине ряда и в конце ряда. То есть там, где у нас просто сейчас идут лицевые. И снова можете для удобства подтянуть вот эти петельки. Провязав 4 ряда платочной вязки, у вас петельки станут на место. Вот как предоставлены у нас здесь в первом рапорте узора. И связав 2 рапорта узора, я еще свяжу сейчас, вам покажу как связать в шахматном порядке для тех, кто не понял. Поэтому для начала провяжем снова 4 ряда платочной вязкой. Провязали 4 ряда платочной вязкой, и теперь начинаем вязать для тех, кто вяжет в шахматном порядке. Кромочную снимаем, и далее сразу же начинаем вязать э, лицевые петельки с накидами. Ныряем в первую петельку и делаем 2 накида. Вытаскиваем, подтягиваем петельку с накидами. Далее ныряем, делаем 3 накида, и вытаскиваем петельку, подтягиваем. Далее 4. И вытаскиваем петельку. И в обратном порядке 3. 1, 2, 3. И 2. Запомните, что делаем всегда. 2, 3, 4. 3, 2. Далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4. И 5. Повторяем. Лицевая с двумя накидами. Лицевая с тремя накидами. Лицевая с четырьмя накидами. Лицевая с тремя накидами. И лицевая с двумя накидами. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И последний раз. Лицевая с двумя накидами. Лицевая с тремя накидами. Лицевая с четырьмя накидами. Лицевая с тремя, лицевая с двумя и кромочная изнаночная. Не забудьте подтягивать петли с накидами для удобства выполнения следующих петель. И далее вяжем шестой ряд, либо заключительный, десятый ряд рапорта э, узора в шахматном порядке. Это вяжем все петельки лицевые, спуская накиды. За рабочей стеночки вяжем лицевые и спускаем накиды. Лицевые спустили накиды. Лицевые спустили накиды. Далее 5 лицевых просто. 1, 2, 3, 4, 5. Причем лицевые, обратите внимание, у нас находятся над вытянутыми петлями предыдущей части раппорта. Далее снова лицевая, спустили накид. Лицевая, спустили накид. Лицевая, спустили накиды. Лицевая, накиды спустили. И последняя пятая петля лицевая накиды спустили. Далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая накида спустили, лицевая накиды спустили, лицевая накиды спустили, лицевая накиды спустили, лицевая накиды спустили. Кромочная петля изнаночная. Все мы закончили первую часть рапорта узора в шахматном порядке с вытянутыми петельками. Если вы дальше продолжите с нашей второй части, то у вас так и получится в шахматном порядке. Если хотите, можете вязать точно так же, как мы вязали с вами первый и второй раппорт. Просто вытянутые петельки над вытянутыми петельками. Получается достаточно просто и красиво. Я надеюсь, вам осталось все понятно. Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Кто еще не подписан, подпишитесь. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!